Привет, дегустаторы. Сегодня у нас в программе путешествие в удивительный мир хересного виски. И нашим проводником в этот алкогольный рай, этаким алкогольным виргилием, выступает Балвени, 15-летние выдержки. Все эти годы томившиеся и насыщавшиеся соками в одной единственной бочке. Балвени 15 Cherry Cask Single Barrel, друзья. Вот он, красавчик, single barrel на американский манер. Бутылочка у нас предназначена для американского рынка. Менее 800 бутылок разлито, как утверждается на упаковке. Ну и мне удалось урвать одну из них. Предыстории покупки, по сути, то и нет. соскучился по балвени. Виски Курни, ну, который может похвастаться одним из самых сильных дистиллятов на мой... Вкус, и на мой взгляд пытался я поймать ухватить за хвост птицу счастья болвение 18-летний педро хименес каск но не вышло не в наших краях так что что называется взял еще было без лишней демагогии давайте его вскрывать вскроем почитаем накапаем как говорится, пей пока пьется, лей пока льется, живи пока дышится. Что у нас по ТТХ? Ну вот стандартная бутылочка их. Красивая, элегантная, все как всегда. ТТХ приличный, 47 процентов алкоголя на борту. Ну, жаль, конечно, не... Бочковая крепость, ну я понимаю, с другой стороны, и так получилось не так уж много, -то 800, 800 бутылок, даже меньше. Поэтому их можно понять. А отсутствует холодная фильтрация, это всегда плюс. Ну и о натуральном цвете не сказано ни слова. Скорее всего, чуть-чуть они его подкрасили, они это дело любят. Но о цвете поговорим чуть позже, давайте уже откупорим, красавца. Пробка у нас цельная. Все солидно. Ну, накапаем, пожалуй. Ну, для начала неплохо. Так. Каск номер 4126. И э, мой индивидуальный номер. 334-я бутылка. Хотелось бы, конечно, 3-3-3 в коллекцию. Шучу. Мне вот эти пацанские истории совсем не близки. Мне абсолютно все равно. Как вы знаете, я не коллекционер. Я дегустатор. Как, надеюсь, и вы, мои друзья-соратнички. Как всегда, шикарное оформление. Цвет бургунди на таком бежевом. Все очень солидно смотрится. Дадим ему буквально пару мгновений подышать, а я вам кое-что зачитаю. Много-много информации постарались ребята. Ну и помимо э -э, лирических вступлений и поэм в стиле лорда нашего Байрона, здесь имеется и полезная информация для нас, любителей, для виски-гиков. Вот строение бочки, клепки, застежки, все тут, обручи, все на месте. С гордостью указано, что подпиток non chill filtered, без холодной фильтрации. Мастер-дистиллер, унывающий Дэвид Стюарт, я не знаю, сколько ему исполняется в следующую субботу, 100 или 110 уже. Ну, дай бог здоровьям человеку. Это легенда в мире виски. Я думаю, вы все о нем прекрасно знаете. А, любопытный нюанс: the sherry, which helps the oak of угу. То есть нам указывают, что не просто олоросо есть. А... Uh, точнее, олорос и херес, да? Но бочка-то у нас из европейского дуба. Mm -hmm. Приятненько. Mm -hmm. Ожидается некий такой олдскульчик. Это приятно. И еще один такой нюанс. Тостинг или чарринг is a necessary part of making cask, as oak staves must be heated in order to be shaped. Ну, это понятно, бла-бла-бла. И они тут рассказывают нам, что... Дескать, есть отличия между sharing and toasting. Между, ну, скажем так, ожигом да, бочки и фактически обугливанием. В этом случае они пошли на американский манер и реально обуглили эту нашу бочку. Мы знаем, существует множество градаций, категорий. Например, chart 4, chart 4, так называемый аллигатор знаменитый. Это тот случай, когда м, практически под прямым пламенем в течение 55 секунд проходит м, ожик. И это, конечно, влияет на наш дистиллят. Они будут удаваться в химические подробности. но ну, интересно, интересная информация. Более того, бочка у нас разборная, некий такой монстр Франкенштейна. Разобрали несколько бочек из-под хереса и собрали заново, чтобы выдержать этот прекрасный напиток богов. Судя по цвету, ну и судя по информации в интернете, бочки у нас далеко не первой свежести, далеко не первого наполнения, возможно, второго, третьего. Всегда есть опасения по этому поводу, дескать... Бочечки-то вы подвыдохлись, но не знаю, не знаю. Брал на удачу, посмотрим, что у нас, чем сегодня нас порадует. Или наоборот огорчит Долвене 15. Single barrel sherry. Достаточно сказано, виски продышался, первое впечатление. Погнали, друзья. Сиди не сиди, а выпивать-то надо. Аромат. ребята девчата все понеслась душа в рай понеслась коза по ипподрому ребята десертный запах запах аромат кулича аромат вот именно тесто тесто перед тем как поставить вот этот наш кулич в духовку вот запах подошедшего теста в перемешку с орехами, цукатами, аромат глубокий. Ну и сразу подключаются сухофруктики, но они далеко не не такие интенсивные, как могло могло бы показаться на первый взгляд. На это они отходят как бы назад. Сука, фрукты светлая, светлая сторона. Курага. Даже чуть-чуть вот айвы. Цедра апельсина пошла. Тонкий аромат сливы. Ну и, конечно, присутствует этот знаменитый эм, медок от Balvenie. Такая приятная кремовая нота. Сложно подобрать какой-то правильный эпитет. Вот именно кремовость. Такой жирненький даже на аромат. Цитрусовые борются с сухофруктами в этом импровизированном партере на дне бокала. Ну и пока побеждают цитрусовые. Апельсинка тут вперед-вверх. Я с любопытством наблюдаю э, изменения. Сразу видно, что виски довольно такие комплексные. Ну и ни одной отталкивающий какой-то ноты. Ну и чуть-чуть-чуть-чуть буквально вот намек на вот эту вот э, серу, да. Такое винишко забродившее, Чуть-чуть э, специй Буквально щепотка мускатного ореха. Ну есть что тут половить. В принципе, даже вот первое впечатление только-только откупорена бутылка и уже целый калейдоскоп ароматов. Вы знаете, такое легкое табачное облако повисло вот над всем этим десертно-цитрусовым роскошеством. Ну и чувствуется солод. Такая вот олдскульная вот эта нота серная, да. Как будто бы вот чуть-чуть хереса пролили где-то там в погребе, нек некая погребная такая составляющая, немножко, немножко фанка, чуть-чуть совсем. Ну и как ожидалось, конечно же, это не одномерная, однозадачная хересная бомба, это вообще не хересная бомба, что в принципе меня радует, потому как это как раз тот случай, когда можно оценить по достоинству характер дистиллии. Проверка вкуса на ваших глазах. Поехали с лаунжема. Давно я не говорил этот тост. Ммм. Mm. хм mm -hmm. Маслянистый, почти сиропный по структуре, в меру сладкий поначалу. Слива, такой шоколадный фондю, немножко миндаля, Он нежный, но солидный дуб. И потом атака, просто атака, специй, взрыв, специй, имбирь, такой ядреный, я бы сказал, им, имбирь. Даже немножко было неожиданно. Потом я уже догнал, что «Ха!» «Ага, Вот он, европейский дуб. Вот он проявился во всей своей красе. Легкая такая перчинка, кофейная горчинка. Но не горчица, да. Горчинка, но не горчица. Финиш продолжительный. Одним словом мое почтение. Ну, давайте еще глоточек. Может, что-то пропустил? Ваше здоровье. <свист> <свист> <свист> Ну примерно все то же самое. Да, больше апельсины Это апельсин, как бы трансформирующийся буквально на глазах в грифрут. благородная горчинка, но ничего сверх. М -м -м. Очень приятный вискарь. Но могу вам сказать, что. Кстати, специи они но ну, не дерут конечно но так чекочет ваши рецепторы поэтому будьте готовы друзья будьте готовы но все-таки 47 8 это не хухры-мухры видно сразу что он маслянистый тельный хороший, скажем. Но э, вкус, на мой взгляд, пока э, проигрывает все-таки ароматик. Аром, аромат прямо вот, м, под 90 баллов. Очень прилично. Давайте дадим ему еще постоять, э, продышаться. А вы пока, друзья мои хорошие, подписывайтесь на канал, если по какой-то неведомой причине этого не сделали. Э, ссылка в инстаграме будет. Ой, в, инстаг... в инстаграме тоже, но прежде всего Телеграм. Телеграм, подписывайтесь на канал Дегустатора, там информация не только о виски не только о напитках, сигарная тематика, некоторые истории из жизни, опросы, мнения, дискуссии. Поэтому подписывайтесь, будем, что называется, на связи, законнектимся. Ну что, тоже все, возвращаемся. Сходил я, подышал, проветрился. Вдохнул прекрасные ароматы весны, сакуры и тонкий уромат, утопающий в мусоре Нью-Йорка. Ну, посмотрим, чем нас порадуют Болвени после 40 минут. Ну, в бокале по-прежнему типичные узнаваемые ноты для Balvenie вкусный, сладковатый, солод, сухофрукты, цитрусовая тематика. Все, все стало как бы нежнее, стало сбалансированнее, специи более мягкие что ли. Скатная орех такой нежный, такой благородный дубок. Виски в общем элегантный, так можно его характеризовать, если кратко знаете, знатный, не вычуранный, как называется, ничего лишнего, ничего лишнего. Действительно, отсылки колдскульным хересным бомбам, наверное, тут вообще не к месту. Ну да, толдску взял он вот эту вот составляющую пряную, но, не больше нет. Это не хересный монстр, это никакой во мне ленелаки 15, Ну, возможно, это даже хорошо как для разнообразия это да? тут вот э, в нем нет что называется буйство красок нет э, вот этого цыганского барокко но и в то же время это не минималистичный скандинавский дизайн тут можно посидеть поискать мощный вискарь с хересным сердцем но вот в телесах мой хорошего сильного солидного дистиллята от Балдени. Так, если кратко характеризовать. Ну что, давайте накапаем. Почему бы и нет? Процентовка нам позволяет. Буквально пару капель. Раз и два и три. Четыре. Почему бы и нет? Как у вас, ребят, настроение? Как весну встречаете? Что на виски фронтах? Расскажите. Совсем все плохо. Или ого! Так, тихонько, тихонько, а? разбрызгался тут. Или все-таки удается урвать какие-то интересные <къем> вискари, потому что, конечно, с ценами по всему миру вообще беда, беда. Бельгия, по-моему, еще Германия более-менее держится. Знаю, что в Болгарии хорошие цены на вискарь до сих пор. Но то, что у нас творится, это безобразие. Ну что? боялся что добавим водицы что называется на но нет нет отнюдь все вполне нормально пристойно не превратился он далеко в что называется васслиную мочу разведенную кстати о ней знаете ли вы что ослиная моча в переводе на американский английский звучит как Bad Light, я думаю, все слышали. Тут у нас разыгрался грандиозный скандал, вот этот самый Bad Light. Пивной гигант выпустил рекламу с трансгендером, что нынче крайне популярно. Ну и американские реднеки возмутились, стали записывать видео в ТикТоке, в Инстаграме, как они на камеру выливают все это отвратительное пойло консолидировано, что называется, решили саботировать марку, этот бренд и отказаться от э, пива вот этого самого ну а на эти придурки из Bud Light ответили очень странно, они просто повесили везде баннеры в том плане, что cry babies, плачьте дальше мы все равно будем гнуть свою Линию волкизма. Ну и все эти тут же появился <laughs>, такой смешной мем. Мужик, прикидывающийся теткой, рекламирует мочу, прикидывающуюся пивом. <laughs> ну, что называется, не к столу будет сказано, но у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас водица подняла карамельку, ванильку. Больше кремовости. Послаще он стал. Как-то на второй план ушли специи. Мне нравится. Возможно, он стал чуть менее... <къем> Таким многослойным, но... Ой, вот эта маслянистая нота пошла. Которая мне очень нравится. Вот это такое тающее на сковородке масло. О -о -о. Хорошо, хорошо. Вот в этом случае я действительно рекомендую вам, ребята, поэкспериментировать с водой. Буквально на глазах он раскрывается. Потенциал очень сильный, потому как болвение это как раз тот, нередкий, но тот случай, когда по мере иссякания и оксидации внутри бутылки он прямо хорошеет. Хорошеет на глазах. Поэтому потенциально у нас виски-то на 90 баллов. Да. Ну, вы знаете, я все время завышаю. Особенно брендам, и, которые ну, близки моему сердцу. Поэтому, что называется, take it with a grain of salt. Uh, не принимайте близко к сердцу мои все эти оценки. Но да, это, это мощно. Нет в нем магии, нет в нем искры которая перебросила бы его вот, в элитную категорию виски за 90 такого нет я брать не буду но очень приятный, сбалансированный класс попробуем сводиться с лаунжем ничего не поменялось, но вносит он некую некое разнообразие. Вот больше кремовости стало, действительно. И таких более нейтральных томов. Ваниль появилась, да. Итог, давайте уже закругляться, так засиделись. Бочка удачная, опасался. Буду откровенен, что будет совсем какая-то, ну не совсем, конечно, это же болвение понимаете, да? но опасался, что бочка будет под выдохшись. Нет, не тут-то было. Хересных тонов тут достаточно, но они даже вот в этом невидимом противостоянии с дистиллятом, они, может быть, где-то на 40 процентов дают вкусоароматику. Европейский дуб накинул специи, конечно, это как пить дать. Но в сочетании с вот сочной аквавитой болвении мы пришли к некому такому балансу даже. Некая такая идилия У нас чуть ли не инь ин Здорово. Ну вот такой вот мой сказ. Пишите в комментариях, что думаете по поводу болвения. Сейчас... Тренд такой, что и нас, виски-гиков, они радуют подобными изданиями. Не все, что называется, от Balveni 12 и Caribbean Cask. Однозначно могу рекомендовать подобную, подобную историю от Balvenie. Ну, У нас на американском рынке, кстати, их не так уж сильно-то и разбирают. Уверен, что в Европе тоже есть подобные издания. Единственное, что радует, несмотря на цену, а цена... Ох, давайте даже не будем обсуждать. прилично, за, э, Ну, не прилично, но за 100. Э, у нас 750 все-таки. ну Спасибо хоть на этом. Напоминаю, что в Телеграме истории сигарные, истории жизненные. Ну, а на Ютьюбе что называется, до новых встреч, до новых дегустаций, ведь лучшие из них, друзья, всегда впереди. Пока-пока!